Здравствуйте! Часто можно слышать, что в гражданском процессе участники спора обращаются к судье в честь. Объясню, почему это неправильно. Статьей 158 Гражданского процессуального кодекса предусмотрено, что участники процесса обращаются к судьям со словами «Уважаемый суд» и свои показания и объяснения они дают стоя. То есть в гражданском процессе не предусмотрено обращение к судье вашей честь. К судье можно обращаться только уважаемый суд. Если вы пришли в арбитражный суд, то точно так же обращаться к судье положено уважаемый суд. Это предусмотрено в статье 154 арбитражного процессуального кодекса. До принятия гражданского и арбитражного процессуального кодекса обращение к судье было вашей честь. А вот если вы посмотрите Уголовный процессуальный кодекс, то увидите, что участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «уважаемый суд», а «к судье ваша честь». То есть только в рамках уголовного судопроизводства допускается обращение к судье «ваша честь». Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если это видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось.